Всем привет, дорогие друзья, с вами Фрумикс, сегодня будем играть в Customsive House на сервере Кристаликс Так Игра начинается, и мне выбор Стоимость снижает Победы Давайте возьмем Головореза Я за него не играла, он мне на днях выпал Не знаю, как за него играть здесь легко Кш. апгрейд апгрейд пока пока по, по покладем положим покладем без разницы как говорится у тебя есть разница ладно так слабость шипы регенерация, наверное алмазку возьму, да у меня такая игра прошлая была, мы дошли до 22 и волны у меня была фул алмазка и каменный меч и я умер только один раз, это когда босс был и все, я короче с каменным мечом на 14 урона с, с ассасином, который бегает быстро нет, не ассасин. Да, ассасин быстро, который бегает с ассасином. Я победил людей. Наверное, наверное возьму... Давай силу. Вот, и у меня там было... Как это называют? Каменный меч, и он был на... Заговор огня 2. И он был 13, 14 урона на 22-й волне. На 21-й он был. Вот, он был с урона столько. И его, короче... А, и у меня было еще зелье силы второго уровня, которое давало 6 урона. И там чел был тоже жесткий. И там у нас следующая волна была 23-я. Там я не помню, кто был. Свина-зомби вроде бы. И я их убил, а чел... Только игра началась. Я почти всех убил и тут раз проигрывал. И раз тут у меня чел проигрывает, я такой... М -м, прекрасно. Вчера я классно сыграл. Что с челом? Почему мне так лагает? Можно объяснить? Исцеление. Так, что за лаги? У меня лагов не должно быть. Лаги. Выключу. У меня лаги какие-то. Я не могу понять, что за лаги. Не должно быть лагов. Лаги это ужас. Ставка, ставка, ставка. Меч. Меч. Пусть на этого сколько? Три сотни, да? Я поставил три же. Три сотни. Не знаю, сколько. У обожаю этих скелетов. Тут есть такой лайфхак, когда очень большие волны. Вот так вот ты бегаешь. И делаешь специально, чтобы попало в одного из скелетов. Должен бегать так, чтобы один скелет стал за другим. И все. А потом, когда остается два, просто бежать. Ну, даже три даже. Просто бежать их и долбить. Обычно я всегда делаю, когда... Так небесная гора у него есть лук на горячую стрелу слабость Ну у меня только один вопрос стрелять то он умеет а у этого есть отравление на на на и защита от снарядов ну ладно на него 150 поставлю М -м -м, белые медведи ненавижу их когда у тебя еще меча нет вот был бы сейчас у меня этот каменный меч на заговоры два огня. Вот он классный. Заговоры 2. И-и-и-и-и. Да. Да? Да. Он победил. Ну как... Как я и говорил. Надо было больше на него ставить. Мне, мне сразу показалось, что это он победил. Что за лут говно, а? Так, шипы. Шипы пока покупать не будем, мы купим потом. Так, черный домер, ладно. Ага, броня. Карта, ага. Мне кажется... Ладно, я не успел. Я хотел поставить на фиду, короче. О, тут надо этих говно убить сперва. Говно ударили. А теперь используем эту хрень. Ты чё, говно, офигел? Ну и все, остался скелет, который бегает в жопе мира. Ненавижу в миксе этого скелета. В миксе он сразу появляется и бежит на тебя. И когда у тебя заденет, у тебя хп черный, тебя еще и дамажит. И вообще ужасно выглядит. А кто выиграл-то? Понятно. Егор. Сила 2, 6, 12 урона. Дуэльщик. Это хорошо. И он. Шипы есть. Может он победит? Давайте на него две сотки поставим. Мне кажется, он сможет победить. Хотя это малый шанс, тут, тут по скину можно увидеть, то, что это чел-донатер. Да, и вряд ли он победит этого человека. Ну да, как... А, ну да, ВП, МПВ, МВП, вот. Да, зря на него поставил. Ладно, надо было на суду. Содаша. Димка какой-то дерется забивной. Исцеление 2, конечно, исцеление 2 берем. Исцеление это всегда хорошо. Шипы. Э, сила 2. Э, шипы офигеть, нагрудник. Но он золотой мне не нравится. Вот этот меч классный. Димка, я верю в тебя. Не знаю, я не верю, но верю. Вот. На этих говно не работает, что? Что за говно? На этих свиноматках не работает. Они меня сейчас убьют. Я и так использую с умом. Как мне еще использовать? Еще из этого пролага. На этих говно не работает а, м, зелье. Димка победил. Димка, красавчик. Так, я дерусь против какого-то WDP. В, в, в, п, п, п, п, п. А, вип -кам. Понятно. Против Випы. Вип, который с оружием, исцелением. А у меня у которого трэш полный. Понятно. Ну, как бы, ладно. А, так я его побеждал. Он, уже, он же говно такое. Ой-ой-ой. Говно, боже, как я не выпил? Я выпил, и это говно меня ударило. Боже, Тут понятно было нет тут непонятно был просто просто просто просто не, не дал мне выпить исцеления он сразу он как поел яблочко он прям сразу э, начал он прям сразу начал э, шипы использовал я не, вс... я не сразу использую шипы, потому что нет смысла использовать сразу шипы. А он прям сразу шипы использовал. Дебил. Он какой-то, он прям вот прям сразу шипы использует. Это мне... Я еще и ставку не поставил. Но я думаю, победит не он. Надеюсь. Это говно не победит. Заговор огня 2. Это меч классный. Конечно, урон мал, маловато чуть-чуть. Ну, а так... А кто победил? Как он? Кринж. Серьезно, кринж. Я его победить. Я его победить. Дайте мне еще дуэль с ним, я его победить. Но он побеждает благодаря его броне. Не было бы у него брони, я бы его... Эндорил. без понятия кто победит ну пусть он 200 поставлю хорошо у эти уроды как их их, наверное, весь сервер ненавидит этих. Ай, вот это вот что это вот? Зеленая фигня, она бесит меня. Ну, фидук, у тебя лук. Какой даун? Я никогда не поставлю на этого больше придурка. Я еще против какого дебила одного сода мода. Ладно, хотя бы прокачаем броню на раз. Mm -hmm. Да, боже. Это прыгулка просто. Я не могу. Что за даун, а? Как меня бомбить с этой игры? Какие-то дауны играют. Нет, на самом деле нормальные люди. Просто бесит меня некоторые. Мне все бесит меня. Просто оставалось чуть-чуть хп, и он отпрыгивает говно это. Если бы он... Как использовать шарт, ребята? Кто-нибудь мне объясните? 0.5 до конца игры. А когда у меня шарт сработает? Вот Кто-то мне скажет, хоть какой-то человек. Просто броня, это... У меня нет брони нормальной. Тут а, люди в алмазке ходят. А я как, не знаю, один шлем и все. Ну, этот, у этого еще говно. У меня, честно, ни железки, ни алмазки. Полный капец. Я бы затащил его и просто поднял столько бабок. Просто столько денег. И это говно использовало прыжок. Просто, ну вот как, ай-яй-яй. Как таких... Людей называют, называют уродцы. Нет, стой, говно, говно, стой. О, вредина. Пошел вон, вредина. Ай, вокруг еще делает. Ты что говно? Пока, вредины. Они и в... Он еще и вокруг делает себя. Прикольно. брони нет, пожалуйста. Броня, дайся мне в этом... в этом отборе сейчас, который будет. Броня, приди. Приди ко мне. Нагрудник, приди. По ноже придите. Ну что-нибудь либо алмазный либо железный Ну не кольчуга, не золото, Пожалуйста. Пожип, пожип, пожип. Ну, закончите кто-нибудь эту дуэль. Что там сложного? Нет, конечно, тебя могут отпинать. Эти с топорами. Но... Если я не умер, то и вы не умрете. Логично. Эх. Броня Топ. Ладно, поставим на него. Здесь он не сольется, как лошара. Зомби-войны. Минус еще... Один удар, и я труп. Ну все, сгорай. Всё. Давай, давай, давай. Медас это всегда хорошо. Прокачиваем броню и прокачиваем меч. Обязательно меч, это надо. Так, на я больше не поставлю, потому что это полный пипец. Какой бесполезный класс. Я просто в шоке с таких. Ребята. У меня нет времени даже попить. Они они очень быстро бегают. Есть! Боже! На, говно. На, на. чё ты? тысяча что там тысяча чем-то ко мне да боже где нагрудники пожалуйста отдайте мне их почему у меня нет нагрудника что за говно Ну тут и против егорика ну что это вот и победить изи, все Сейчас он побеждает, и все Короче. А, тут еще и зомби. А, нет, на них... На них работает. Стоп, а почему в прошлый раз не... Это на свина зомби, да, не работало? Я не... Или... О! Ладно, это моя вина, я заметил. Я понял. У меня было мало ХП. Ладно, ничего. Потерял одну жизнь, как бы... Только у 4. Только просто у меня бесполезнейший шарт У меня бесполезнейший класс. Надо было выбрать дуэль гладиатора. У меня... Я выиграл, да? Выиграл. У меня бесполезнейший вообще игра. Вещей нет. Выпадает какое-то из вещей говно. 10 0, урона. Ладно. Сейчас уже 20-я волна. У меня... 10 урона на мече. Брони нет. Э, Зелье силы. И много исцеления. Все, брони 0. Просто. Так, нет, этот раз зомби. Пошли-ка вы нафиг. Я понял то, что вы и дамажите. И что это такое? Ну, спасибо. Карта баланс. Ну, хотя бы с картой повезло. Но я проиграю, потому что у него он фул алмазник Просто бил по шипам! Что за шипы дебильные? Просто я не могу понять. Ему вообще похрен. Что за человек? Что... Алхимик. Что за дебил алхимик? Я не могу. Мечник, как вот этот мастер оружия. Но у меня самый дебильный класс, как бы. Это сразу видно. Ну, если я, я не победить но второе место точно занять. Ну или третье хотя бы. Нас еще много осталось, и у меня с этим весь жизнь. Кто-то не прошел. Микс. понятном, Понятно. Понятно. Хорошо. Микс прекрасно, Я очень рад. Очень рад, то, что у меня попался микс, когда у меня брони ни хрена нет. Спасибо. Я обожаю кристалликс. Люди. Моя, моя любимая игра просто. зелье медас со мной все все прекрасно, tarde. самое главное со мной медас все это нам поможет uh... хорошо это нам ни с чем не поможет что <сподолжение> за <cod schedules> <pro razor> <perché> Я не умру на Медасе. Я не умру на Миксе, поверьте. Я не... Меня одна жизнь, и это ужасно. Вот что. Но я умру, потому что мне в этой игре не везет. Лично. Лично мне ни брони, ни хрена нет. Лично мне в этой игре не везет. И босс Голем. Топ! Да куда мне эти мечи? Все? Я не хочу, я не буду. Боже, ни нагрудника, ни хрена нет, боже. Что за игра дебильная просто? Я не понимаю. И как мне вот сражаться сейчас э с боссом? Можно спросить у вас. Вот. Вот, э как мне сражаться с боссом, если у меня ни хрена нет? А на боссе нельзя использовать? Мидас, и я такой. А еще и ведьм чему какое Ну все это труп что место ребят Ах. на этом будем на этом будем заканчивать если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь к канал С вами был я, всем удачи всем пока